Приятного просмотра, так мы поработали и будем сейчас отчитываться, все мы делаем. вообще. Давай, вот Серег, давай посмотрим вот эти нормативы по мотивациям, ну, сразу, да, нам надо что получается показать, да, вот эти нормативы изначально нужно наверное идти. Вот от чего да, сейчас еще один файл открою. Чтобы... Да что ж ты будешь делать? Вот он. У нас же все начиналось с, с вот этого правильно, да. модели. Так вот, все началось с того, что я запланировал, запланировал рост развития своей компании. Так, у меня родился вот такой вот суперлист которым я, собственно говоря, запланировал себе результат за январь, февраль и март. То есть я, решил, я решил выйти на определенный уровень дохода. То есть вот У меня стоит задача по выручке февраля, по января, февраля и марта. Да, и, соответственно, чистая прибыль, которую я хочу получить в своей компании. А, исходя из этого, да, то есть, родились основные показатели, которые влияют на это это а, количество продаж, количество чеков, средний чек и э, себестоимость или маржинальность да, там, самой продажи. То же самое здесь, то есть, из, было выделено три направления: это врачи, статистка и розница. И, собственно, по ним поставлены планы. По ним поставлены планы на январь, на февраль на март. Сходя из этого возникает задача, да, то есть где взять определенное количество, ну заданное количество чеков. Есть, взять их можно по привлечению нужного количества людей а, в клинику. А, и исходя из этого, да, то есть вот таким вот образом был посчитан план, сколько у меня должно быть новых клиентов, сколько постоянных, да, то есть сколько рядов заходит, какое количество звонков. Какой китай по скрипту, сколько квалификаций, предоплат, визитов и какая выручка. И то же самое по постоянным клиентам. Да? То есть у них э, визиты и записи на ресепшен и звонки по базе, и записи, э, по, записи по этим звонкам. Да? И гос суммарное количество клиентов в день, то, что я хочу получать в январе. Да? Исходя из этого, родилась мотивация, мотивация персонала. Да? То есть мы сейчас решили чуть облегчить условия. Не ставить сразу же, не брать, как говорится, с места в карьер, мы пойдем плавно, поэтому мы решили снизить норматив до 50 секунд результативного звонка и поставить план в день 40 таких звонков нужно делать. Так как у меня менеджеры работают 2-2 по смену, то вот у них возникает, исходя из этого, план на месяц с 15 смен состоящий. Звонки, скрипты, предоплаты, визиты, выручка. Да? И правила расчета заработной платы. Да? То есть два коэффициента количество и качество. И оклад, соответственно, он оплачивается таким образом. Для того, чтобы получить оклад, человеку нужно прийти на работу, звонить по определенному качеству, за одно количество. Да? И дальше у него возникает премия при выполнении плана от 80%. Премия за количество клиентов и премия за сумму выручки, которую эти клиенты приносят. Далее им э, разработано формат, формат ежедневного отчета, который необходимо э, отправлять в конце смены. Менеджер это отправляет э, ежедневно в конце дня. А, а да, ну вот, в WhatsApp они сейчас не отправляют вот это. Mm -hmm. да? То есть, То есть, ну, вот, вчера был да, два клиента, да? Да. У одного да, отсюда видно, что ну, как бы, а, менеджеры ну, Отправля... ну, три... да. менеджер отправляли э, отчеты, что посчитают нужным, так скажем, записать. Эту систему мы сейчас стандартизируем, и это будет присылаться в едином формате, в семь. Более того, да, то есть введем контроль качества, контроль качества, мониторит э, основные показатели по менеджерам. Да, то есть сколько чего у них сделано, какая выручка, сколько диалогов, какой у них процент качества, какие у них, какие у них, какая у них работа с задачами. Отсюда видно, да, что мы за задачами не следили, и тут ну просто кошмар, да, тут творится. Это нужно, с этим нужно разбираться. Это Идем получается. Итогом на ну, вот на это число, на 5 там было 200 там, с чем-то задач просрочено. Да, Часто да. Они начинают их выполнять. Да. Идем дальше, да, то есть вот из качества. То есть, где контролер прослушивает звонки и оставляет соответствующие параметры да, там, относительно того, что было сделано. И возникает процент качества соблюдения скрипта менеджера. Это ну, второе, что было. Сюда добавим. Что сделать? Ну, неуместно еще, чтобы было. Ну, ну, допустим, да. Если он сам предлагает, ну говорит все вот эти пункты клиенту, неуместно было ему там, говорить про врача и еще что-то. Да, это депилинг. И что у нас получается сейчас в управленческом учете? Да? В управленческом учете мы внедрили полностью учет основных операций, да? то есть поступления от клиентов, абонементы, выполненные работы, себестоимость и так далее. Да? То есть разделили по направлению врач-розница если есть розница добавили эквайринг сюда, добавили поступление товаров, перевод, расход, перевод переход и ДДС. Да, то есть полностью все. Исходя из этого сейчас видна ситуация по поставщикам. Да? Мы сделали поставщиков, кстати, да? здесь они отлетрованы. То есть все сколько здесь. начальный остаток был по поставщику, сколько мы ему оплатили, сколько пришел товар на склад, и сколько и того, да, сейчас по поставщикам чуть правее. То есть ты сейчас должен поставщикам да. 646 тысяч и в мониторе 646 тысяч. То есть мы каждого поставщика знаем, откуда он пришел. И сделали вверху проверку, то, что без указания поставщику мы оплатили 50 рублей и пришел товар на склад без указания поставщика на 191. Это ты с Максимом проверишь, получается. Да, Тут да, вот это... три цифры всегда должны быть нолями. Да, совершенно верно. Идем дальше. Что еще? Внедрили расчет зарплаты. Да, то есть, ну, не, не расчет, а учет будущей зарплаты по месяцам сотрудника. А... Получается... Ну, что... Таблица сравнивает а, месяц, год, а, потом она понимает, что это направление, какое направление, какой сотрудник. Если все совпадает, то она берет это все дело из ДДС. И да. вы видите, что, например, уже, ну, врачам там все уже сработало, да, это механика, то, что у нас там остаток 000, по Максиму, Шах Максим там, он что-то не записал в ДДС, да, себя как контрагента не выбрал, ну, как mm -hmm. сотрудника, вернее. Поэтому, ну, в принципе, с этим разберешься. И прибыль, что у нас пока не актуальна? Там есть тестовые данные, да, которые ты забил, получается. Пока, да. Пока прибыль не актуальна. А, пока не актуальна. Ну, то есть сейчас э, мы, мы полдекабря тренировались заполнять э, вот этот файл DDS. -а. То есть что-то здесь какие-то подтягиваются, но они, они не, не совсем корректные сюда нужно будет вот сейчас с января месяца, да, то есть уже детальный контроль за тем, чтобы сейчас уже полностью есть ясность того, как нужно заполнять э, этот файл и, собственно, сейчас мы пойдем это делать. Ну и в мониторе покажи, что у тебя добавился там экваринг э, и, и, в принципе, поставщики сейчас у тебя тоже там актуальные. Если на поставщиков вот эти 46 тысяч, можно посмотреть в настройках по контрагентам. Вот И расчетный счет и парень. у тебя пока неверно, потому что вы там тестовые данные забивали. Ну вы их удалите и у вас будет нормально. И депозиты еще уберем, это будут у нас те же самые абонементы. А, да, те же самые абонементы это будут. Ну, собственно, и... вот. Ну все, и получается, а по этим, зайди еще в Finmodel Pro по задачам, которые настроены на увеличение прибыли. Ты что-то уже запустил, да, получается? Смотри, у меня сейчас основная задача, основная задача, то есть система мотивации МНК, да, то есть сегодня можно ставить, что это готово. Все, пришел, озвучил, все, как я Все это озвучено, это кем-то принято, кем-то не принято, но это внедрено в работу, так скажем, да? И то же самое у нас по постоянным клиентам. Та же самая история все готово далее это понятно дальше ну вот сейчас я в основном работаю вот над этим обеспечить 50 звонков обеспечить 40 звонков да? есть, вот, это сейчас основная моя задача внедрить менеджера контроля качества вот это готова задача тоже да? и внедрить менеджера контроля качества здесь. Это мои основные процент качества что еще раз вот процент качества который посмотрели до этого а да да да так one time offer, акции января мы определили как раз таки за сегодняшний день Это тоже готово ежедневная отчетность готова сегодня только что посмотрели все вантайм офер вот здесь тоже готов и ежедневная отчетность также готова. Вот как раз по управлению учетом. Ну, да. Соответственно, сейчас у меня основные задачи да. мои. Так, составить скрипт. Вот да. Это, это Секундочку сейчас. Вот это прям тоже готово. Из декабря. убрать туда, ну вниз, как бы, молодец. Да. Да, я сейчас ее уберу. Еще затрат на бюджет маркетинга, таблица у подрядчика. И ты готова, кстати. Так, восемь пятьдесят, так, так, так. Вторую. Так, ну все, вот это все готово. Перенести сюда. Да, перенеси. Не знаю, все перенесется или не все. Такое ощущение, как будто перенесется у меня не все. Ну, да. Так, ну ладно, что перенесешь? Тогда без меня, получается. Я так. еще хотел по функционалу, по незавершенкам пройтись. Что там у тебя вообще происходит? А, три. Бюджет доходов. Ну, вот это готово еще. Ну, я так сейчас пока пропишу, без света. Это готово. Все формы Google, они у нас готовы, но это прописываем, да, э, панель учета фактических данных от финмодели в процессе, соответственно, за заполнение, готово, инструкции в процессе, контрольный срез, корректности вот мы сегодня его делали, через периодичность, формат для данных, ну, все. вот все, это тоже все готово, Здесь, э, вот это готово тоже. Ну, собственно, очень много готовых задач. У меня сейчас в основном да, самое, первое, самое главное, да, то есть, что нужно делать, это следить вот за вот этим, да, то есть, всячески обеспечивать реализацию этого показателя и заниматься вот этим, обучением и кадровым резервом, потому что будут отваливаться люди. Да, потому что будет сейчас очень ясно, прозрачно видно, кто какую роль в выручки несет ну крутям учете по функционал по каждый понедельник и суббота то есть мы сегодня решили что это будет все таки суббота в том числе да, там с одним отделением в понедельник мы встречаемся с другим в субботу собрание с менеджером по статистике это каждый день контроль корректности данных обязательно так, а, важно да то есть это платежи у меня переносятся на два платежных дня в чем основной это во вторник, основной, и в четверг дополнительный, где я могу докупить только препараты, в случае, если это необходимо, перед выходным. То есть Итого я буду делать один платежный день а, во вторник. И каждый день корректность расчета клиентов администратора, но ну, это то, что у меня нет, ну, то, что я и так делаю. Да? То есть проверяю карточки клиентов. У тебя первые четыре, да. получаются такие точки контроля в основном. да, да. да. Ну и вот эти вот еще три, так, так скажем, дополнительные, которые ну, за а, тоже в... Дальше, да, тоже да. в влияют в таблице ввести да. нормально и смотреть, кому сколько отдал уже, кому сколько не отдавал. Угу. Окей, они а незавершенки что у тебя там? По незавершенкам э -э я оставил, так скажем, такие в основном, то есть у меня сейчас самое главное, это вот эта задача. Это то, чем мы сейчас будем заниматься. В основном. Все поставщики. остальное. Так. Да. И вот эта вот задача еще. я вот этой задачей еще а занимаюсь. Поставщиками мы сделали, ты ее будешь, ну, ну, как бы дальше, да, с ними оптимизировать. Вот от вас пришло, вот от вас там еще что-то. Что ты имеешь в виду? Ну, сверка с контрагентами это поставщиками. Да, да, да, с поставщиками мне нужно бухгалтерскую сверху с ними. Не, ну, не фактическую, хотя фактическая тоже. У меня по факту есть цифры, понятно, сколько мы им должны. Мне нужна сверка именно документальная, документарная, как это назвать. А Потому что, что год, год закрывается, и у меня много улучшения да, расходы, Мне обязательно нужно все расходы показать. Окей. Ну смотри вроде функциональные завершёнки прибраны задачи приберешь тогда и ну, в этом с максимумом в учете приберетесь чтобы там но ну, актуальные остатки были вот эти вот тестовые данные оттуда ну, снести и все я думаю там, через день завтра там послезавтра, ну лучше какого-то числа и, Да, 8 числа там, 9 числа а, сталться еще там получается по план факту я, ну, нужно будет посидеть а, и плюс Плюс, плюс еще, по-моему, какие-то были, под... ну, в ТЗ-хе, в общем, посмотрим. Вот. Да, хорошо. Долго сегодня с тобой посидели, уже голова кипит, в общем. Ну, да, круто, я... Там еще количество чеков же добавили в ТДС. мы же этого не показывали, по-моему, и направление деятельности сотрудниками начали использовать, тем самым тут несколько этих, получается, несколько так, ну супер, ладно, что договоримся, там, когда свяжемся в следующий раз. Давай. Спасибо, на связи. С Новым годом тебе. Давай, с Новым годом. С Новым, прибыльным, веже. С да, прибыльным, давай, с наржинальным годом. Давай, пока. Пока-пока. Подписывайся на мой канал, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Обязательно пиши, что ты думаешь в комментарии с положительным оттенком.